Взаимоподписка, взаимопиар, продвижение канала. Хотите узнать, как раскрутить быстро и эффективно с использованием белых методов продвижения свой YouTube канал? Смотрите данный ролик до конца. Я расскажу о методе и о сервисе, которым пользуюсь сам. Доброго времени суток. Я Игорь Черноусов. Один из наиболее эффективных способов продвижения, способов, которые рекомендует сам YouTube, этот способ вы увидите в рекомендациях на главной страничке своего канала, как улучшить свой канал. Этот способ называется взаимодействие с другими авторами. YouTube рекомендует общаться с э, авторами по аналогичной тематике вашему каналу, искать этих людей, вот, например, собирать их вот в такой вот списочек, который я сейчас активно формирую. И именно с этими людьми совместно раскручивать а, свои каналы. Для взаимопиара в социальных сетях в том же самом контакте создано и создается постоянно колоссальное количество групп. А, используются различные скайп-чаты, в которых люди обмениваются роликами и получают просмотры и подписки на свои каналы. Все это, конечно, достойно внимания, но отнимает колоссальное количество времени, потому что необходимо сразу же оперативно отвечать людям, которые подписались или выполнили какие-то действия с вашим роликом. И приходится, скажем так, верить на слово, потому что узнать, насколько качественно просмотрели ваш ролик, просмотрели ли его вообще, ну, практически нереально. А как и кто смотрит ваши ролики? Это очень важно сейчас для эффективного продвижения ваших каналов. Я для себя нашел очень хорошее решение в плане взаимопиара. Я пользуюсь сервисом, который называется Media Бластер. Какие преимущества у этого сервиса по сравнению с другими? Во-первых, это единственный сервис из мне известных который дает стопроцентное удержание зрителя на вашем ролике. То есть ваш ролик смотрится до конца. Это очень важно, очень хорошо сказывается на продвижении вашего канала и роликов в частности. Вашим роликом поделятся в социальных сетях, если хотите. Под вашим роликом напишут комментарии. Опять же, качество этого комментария проверит сам сервис. Это не будет какое-то односложное выражение, а будет развернутый комментарий. Контролем и проверкой занимается сам сервис Media Blaster. И самое важное, что все действия, подписки на ваш канал осуществляются не с каких-то фейковых аккаунтов, которые специально создаются для того, чтобы, ну, например, в подобных сервисах взаимопиара а, проводить какие-то действия. Нет. Все это делается с каналов, которые участвуют в этом сервисе. То есть с реально существующих каналов. И вы получаете качественные подписки, качественные просмотры, что активно и быстро продвигает ваш молодой канал. Единственным недостатком у этого сервиса до недавнего момента было следующее, что количество участников в сервисе не так много. Ну, вот посмотрите, даже сейчас все каналы умещаются, ну, кажется, на трех страничек, То есть людей не так много. Поэтому вы набираете какие-то очки, просматривая каналы, участников сервиса ну, например набрали 100 очков заходите завтра у вас так и осталось 100 очков то есть нет э, такой яркой активности в этом сервисе до недавнего времени скажем так поэтому многие мои знакомые используют группы и скайп чаты для именно взаимопиара но сервис Media Blaster активно развивается, и, наконец-то, они сделали то, что я просил достаточно давно. То есть сейчас, наконец-то, в этом сервисе появилась возможность обмениваться взаимопиаром среди э, вашей конкретной группы. Ну, например, среди вашего, так сказать, скайп-чата, либо там вашей группы. В группе вконтакте. Значит, посмотрите, как все можно аккуратно организовать. То есть, если вы, скажем так, собрали вот такую вот группу, у вас есть контакты людей, с которыми вы хотите, например, заниматься взаимопиаром, да? Просто ищите канал вашего партнера в списке каналов Медио Бластер и добавляете этот канал в избранное. То есть просто напросто нажимаете вот на такую звездочку. Все, этот канал у вас автоматически добавляется, добавляется в избранное. Вот плюсик а что делается дальше дальше вы уже начинаете просматривать и работать только с каналом ваших партнеров то есть переходите в раздел не все каналы а в раздел избранные каналы у вас появляется список тех каналов с которыми вы решили обмениваться взаимопиаром вы просматриваете и выполняете качественные действия над каналами своих партнеров они делают это же самое над вами Контроль-учет полностью осуществляется с самим сервисом Media Blaster. Вы всегда можете посмотреть, кто работал над вашим каналом, если вас это очень интересует. Какие каналы, кто подписывался, кто лайкал ваш канал и так далее. То есть дело осталось за малым. То есть осталось просто-напросто найти людей, с которыми вы можете заниматься взаимопиаром более активно. Это могут ваши быть знакомые, это могут члены вашей группы, вашего скайпчата и так далее. Вот Я, например, сейчас перед собой поставил задачу найти людей, которым интересен взаимопиар. Мы вот все объединяемся вокруг э, медиа-сети. Ну, кому это интересно, квиз-групп. Вот эти люди, собранные но руками в табличку. Это люди, которым интересен взаимопиар. Вы можете перейти на каналы участников этой группы, списаться с ними в соц сетях либо через тот же самый YouTube. И если люди готовы обмениваться с вами э, взаимопиаром, ищите их канал, в списке каналов Медио Бластер добавляйте в избранные и работайте совместно, сообща раскручивайте каналы. Только совместно можно реально чего-то достичь в этой жизни, в том числе и раскрутить на YouTube-канал. Ссылка вот на эту табличку будет доступна в описании этого ролика. Людям, которым интересен взаимопиар, я вас приглашаю каждый четверг в 8 часов на свои некоммерческие вебинары. Вот есть поддержка этого мероприятия ВКонтакте. Мероприятие называется YouTube Master, бесплатные вебинары. Ищите, в этом мероприятии есть ссылочка. Мы встречаемся вот на таком вот сайте. Сайт называется Игорь36, страничка вебинаров. Ничего не продается, просто обсуждаем интересные вопросы и получаем даже подарки. Кому интересно, пожалуйста, всегда рад вас видеть на своих вебинарах. Все ссылки будут в описании данного видео. Большое спасибо всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментарии. Считайте, что данный ролик кому-то будет интересен из ваших знакомых. Делитесь, пожалуйста, в социальных сетях. Всем спасибо. До свидания.